Люди прилагают максимум усилий, чтобы найти самый легкий путь в Царство Божье, и они его никогда не найдут. Кто-то пытается через дела закона спастись, кто-то пытается спастись через церковную организацию, кто-то даже пытается спастись через общение с братьями и сестрами. Но все эти люди ищут легких путей, никто из них не хочет идти путем Христа. Иисус Христос шел самым узким путем, по которому мы должны идти. Иисус Христос шел путем страданий и слез. Иисус Христос показал нам, что это путь в тесном контакте с Богом. Иисус исполнял волю Отца нашего Небесного. Он не искал легких путей. Он не гонялся за какими-то людьми. Он не создавал какую-то религию. Иисус Христос внимательно слушал то, что говорил ему Отец, и он исполнял его волю. Он приложил максимум усилий, чтобы быть в контакте с Богом. Если мы не ищем Господа Бога самого, если мы не в контакте с Ним, если мы не будем знать, что Бог хочет от нас, мы пойдем искать легкие пути. И мы никогда не войдем туда, куда вошел Иисус Христос. Легкий путь, широкий путь, он ведет в погибель, в ад. И только узкий путь, которым шел Иисус Христос, он ведет в жизнь вечную. Никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. И Иисус Христос шел самым узким путем, самым тяжелым и тернистым путем, по которому и мы должны идти. Если мы отказываемся идти именно этим путем, которым шел Иисус Христос, то мы никогда не наследуем жизнь вечную. Поэтому оставь все, прекрати гоняться за людьми, прекрати ходить в эти организации, прекрати спасаться какими-то делами закона. Начни искать самого Господа Бога, и Он скажет, что тебе надобно дальше делать. Да благословит вас Господь наш. Иисус.